Давно искали перспективный проект, на котором можно отдохнуть с интересом. КРП – это проект, на котором ты сможешь реализовать любую профессию, начиная с городского рабочего и заканчивая губернатором. Кастомная карта и системы, которых ты не найдешь у других – это то, что позволит вам качественно отыграть РП и получить максимальное наслаждение от этого процесса. Отзывчивая администрация и еженедельное обновление ждут именно тебя. Скорее, присоединяйся к нам! Здарова! Сегодня мы снова возвращаемся на Боброград. IP, группа, а также сайт Боброграда будет в описании. Не затягивая время могу сразу же вам объявить об особо важных новостях на Боброграде. Дело в том, то что у нас снова открылся набор в администрацию. Чтобы посмотреть пункты, по которым вас будут набирать и что в принципе требуется от администратора, советую вам посетить группу в ВК, она будет опять же в описании. А теперь к сути ролика. Я старался этот записать видос в рамках каких-нибудь будней администратора, чтобы разборки там все же присутствовали и хотя бы немалую часть, но к сожалению или же, к счастью, я не знаю, решать вам. У меня не получилось записать видос, где у постоянно у каждого, кто оказывается на разборках, горит очко, он слетает с админки или же улетает в перманентный бан. Увы, но сегодня этого не будет. А изворачиваться, чтобы записать такой материал до последнего, докапываясь даже до нон-РП ходьбы какой-нибудь, но это, как по мне, уже, ребят, скотство. Поэтому сегодня это будет чисто сборная солянка. Немного админ разборок, а также немного РП ситуации. Думаю, вам понравится. А, и, кстати, если вы найдете какие-то нарушения у меня, то напишите о них в комментариях здорово нельзя покиньте меня покиньте Иди. меня серьезно а че нож то достал я ж без я агрессии да. я аж без агрессии пришел зачем нож в чем проблема? Ты, ты, ты, ты, ты, ты что делаешь? Блять, ты все совсем ёбнутый? Нет, ну ты как, нормально, нет? Алло, ты, ты, ты, ты что творишь? Нормально, КГБ. Я, не увидел. я просто через балконы лазил, он на меня кинулся с ножом ненормальный какой-то. А, я мог отсюда его пиздануть. Пиздец. Мне как ему, вот я не знаю, фридамаг выписать или что? Ну, просто, блин, ну это, ну... ну я пришел, даже не агрессировал, понимаете, на него. Я ничего такого не сделал, чтобы меня били, блядь, ножом два раза. Я 15 ему дам за 1,7, потому что ну, это песдос. Это песдос. Он не видел, что там я гос, это понятно, но все равно нету повода такого, блядь, чела взять и просто начать резать у себя на балконе. Братан, можно пожить? Дам 10 кабеев. Без наеба. Ну, yeah. пиздец. No, no, Хороший, все таки выгодный класс достаточно. В два раза больше урона, вы понимаете? Я могу вот так челика просто выкашивать. Но мне главное, чтобы они меня первым не пизданули. Ибо у меня хп 62 всего лишь. И 100 брони. То есть я с двух ударов по-любому бы сейчас отлетел от ножа. Ну или с трех как минимум. Я ему 10 тысяч обещанный дам. У него, правда, манников нету. Давайте, знаете, как сделаю? действует деньги алло иди домой тут все ровно уже я деньги тебе дам за проживание вот держи вот они можешь меня из двери не выписывать пожалуйста из главной я пойду пока прогуляюсь по-любому в будущем он еще пропишет какого-то своего знакомого или же еще какого-то левого кекса ну как например я и 100% они будут сидеть на манипринтерах. И потом я уже приду, типа я уже свой. Ну, представляете, я его квартиру отбил от маньяка. Я, не знаю, я ему денег дал за проживание. Ну, как мне можно отказать при таком раскладе? Никак. Я тебе еще раз говорю. Дёмку. Я с тобой нормально, и адекватно посмотрим. общаюсь. Ты достаешь нож, начинаешь мне угрожать без особой причины. Я не, не агрессировал, ничего не делал. Ты стоишь в тупую, игноришь меня и, и считаешь 1, 2, 3, начинаешь меня резать. Я, естественно, отскакиваю, и ты просто дальше стоишь с ножом. Да не зашел я к тебе в хату, блядь. Ты понимаешь, нет? Я к тебе в хату не заходил. Тогда почему я тебя не пизданул еще там, хотя же... у меня была спорь... куча возможностей для этого? Ну да, я наставил стоп. Воу, потому что, что ты меня этой за каким-то хоем резать этой, начал, ненормальный У меня прайд, демка 2 30 часа 30. идет Могу я тебе просто объяснить, как это было? Слушай, я тебе говорю про то, что ты я... можешь тянуть кому домой. Слушай, вот я тебе покажу, как пока, где он стоял, как, раз он не хочет демку покажать. Зачем мне тэпать? Просто пошли Си, Тайга, вы мне пока... Сейчас я тебе скрин скину, где я сидел в этот момент Слушай. Это пиздец. И вот я там пройти не мог Какой скрин? Видимо, показываю баный сука баран. Просто это какой-то бред. Ты ворвался мне в да? дом, стоял возле... Да, меня. Да, блядь, ворвался бред. к тебе домой, Еще что расскажешь. Ты мне на, балко... ты мне на балконе стоял, чел, что мне просто осталось делать? На и балконе прям я у, у тебя и... стоял, и ты, ты уверен в этом? Это считается первый да, или нет? То, что он стоял у меня на балконе, я ему на шуму угрожаю, говорю, уйди, считай до трёх. Он все равно стоит и делает... Как будто нет. Стоп, Тайга, вы стояли с оружием? В тот я... я в тот он момент стоит, не стоял выходит. с оружием, я с ним пытался диалог завести, он просто стоит в тупую, игнорит и отчитывает меня. Зачем, непонятно, я не ворвался к нему домой. Меня послушай просто, там балкончик, да, вот эта перегородка небольшая, и сзади этой перегородки пропы. То есть я на балкон не могу проникнуть? Пропы кв квадратные именно, которые идут. Второе, я я понимаю, не могу я на балкон проникнуть, понимаешь? Нет, я просто стою, считай, на перегородке, так, я не лезу так, к нему домой. Здоровая, просто... Я понял, что за проб, но ну, по сути он находился не у вас дома, он был на перегородке. По сути даже можно не ну, ну, можно считать балконом. как можно считать, но это была перегородка. Ну, я, я просто покажите демку, где был фридамаг, если ну, у него у был как... реальный фридамаг, то у него идет 1.22. Ну, в чем проблема? Он, по-моему, прикинул на другой этот балкон, но метнулся с другой стороны балкон. Снова мы уже поставлен из-за вот этого предохранительного. Ну вы его резали. И тупо резанул после этого предупреждения. После предупреждения. Блять, ты ебанутый ты чела просто так режешь за то, что он стоит на перегородке балкона, блять. Ты совсем пизданутый нахуй. Ебать, вот просто открывай, блядь, и смотри, я тебя, сука, как кота в санье натыкаю, вот этот скрин. Придурок, блядь. Ты чё, совсем, сука, тупой? Или тебе, ну, мало того, что я уже скрин с твоим нарушением предоставил? Сейчас микро лагает, сможешь, пожалуйста, по сути, у вас идет. Вам было выдано наказание парка дамаги, у вас идет 1.22. Кто вы говорили, если вы дамага ну, нет, то по сути он есть. Не-не-не, ну, у него не за это его... 1.22. Давай вот не за это сделаем 1.22 по-другому. Я ему в течение разборки, ну, пока просто... я не показал скрин, я ему задавал вопрос, я, чё, неправильно я не знаю, что, неправильно пересказал или что-то еще? Ну я понимаю, это считается тоже 1.22. Ну вот у него будет за это 1.22, а не за то, что он там сказал, что не было. Это он так думал, что фридамага не было. Но по факту он есть. где фридамаг, я тебе сказал. Ты чё, бля, тупой а, тебе еще раз объяснить, я не знаю, может на пальцах, может быть, мне считалку для, для даунов взять, чтобы ты это понял. У тебя микролагает жестко Голоса, ключи, То есть ты опять про фридомаг ты услышал, фридамаг. а про это ты не слышишь? Я тебя правильно понимаю? Ты ёбнулся? Ну В я, каком я, месте я, а, ты опять слышишь, не не да? Ничего, слова, которые... Я говорю, мне считалку для даунов взять, чтобы тебе доступнее объяснить. Ты что, меня оскорбляешь себя дауном считаешь? Это не... Алло, ты а себя дауном считаешь или что? У меня профессия была... Какой? у тебя гопника профессия была и что это значит что ты можешь просто резать кого захочешь у меня был гопник профессия но это значит что ты можешь резать кого захочешь или что я резать любого человека да к тебе блин на балкон никто не залез ты тупой или что ко мне залазили лично на балкон ничего я не резал человека это просто посмотреть как там Блять, был, скрин ну, открой, посмотри, я послала, послала, что да, я скинул. Нахуй, нахуй на ты видимо. просил доказательства? Нахуй ты просишь доказательства и потом человек. их не смотришь. У вас 1.22. Ну, я могу сказать только то, что не было фр... Блять, нет, я отказываюсь, больше фр... фр... фр... фр... фр... ему фр... фр... что-то фр... доказывать. Фр... Просто фр... пошел фр... нахуй. Фр... У меня за оскорбление что там идет? У вас, по сути, грубо говоря, не было оскорблений, потому что вы задавали ему вопрос. Ну, вопрос это в любом случае оскорбительные были. Ну, это, ну, это блядь, я не знаю просто, как по-другому до него достучаться. Он, сука, просит доказательства, я их кидаю, он потом их просто не смотрит, видимо. Ну, давайте мне тогда 20 минут гага. бебе нахуй. Алло, идиоты, видеонаблюдение, идиоты, камера, вообще придурки <смех> Ебать, у них там баталии, бля Там ему просто сразу ебалось, по-моему а, Есть какие-то, может быть, поправки в правилах Касаемо этой катаны, так скажем Спешу огорчить тех ребят, которые за донат хотели на Боброграде стать неуязвимыми Пока вы держите ее в руках, феррп и пг не отключаются И действуют на вас так же, как и на всех остальных игроков И она также считается холодным оружием Бля, ну стойка у него, конечно, это огонь Мне нравится да блять, ты еб... Ё... тебе пиз... Да, ну... бебру! Бля, помогите! Че за хуйня? Сбил, блядь, на... Дебил, ...правил, нам... А, его, а? Правила, а? Нахуй, а Пиздец. Пиздец, блядь, чё тут за хуйня происходит? хе хе хе хе хе ну, Долбадьёб, я тебя заманю сейчас, дебил! Угроза вар... Ебать, что? Лицом к стене. И вы тоже лицом к стене. А мне за что? За то, что тебе жизнь спас? За то, что у вас катана. И, и что? В чем твоя проблема, блядь? <свист> ну, ты найдешь меня нелегал, у меня на него лицензия не нужна. То есть, ну, тебе вообще пофигу, что я тебе жизнь спас сейчас? Тебя бы покромсали нахуй просто. Не подходи ко мне бля Не подходи ко мне тебе говорю еще раз На М3 ах, Лицензия По причине какой? Что случилось? Лицензия наружу ну, Да не нужна лицензия, лицензия, лицензия не обязательно Чек не закон пятый Чё ты на меня доебался? Лучше бы спасибо мне сказал, ебогу, сука. Бля, мужик, прикинь, на него маньяк с ножом накинулся, начал его резать. Я этого маньяка пизданул, он в итоге а меня ты... хотел посадить. Отдыхай, бля, иди отсюда. Какое, блядь, оружие в открытом виде? А? А что, что? Насколько открытый вид оружия был? Открытом виде? Ну, он ходил, махал. Как махал? Им, блядь, оружие махал. Вот так вот. А хули ты это делаешь? Ладно показал паспорт. Так всем похуй. Паспорт покажи. На что ты хочешь его проверить? Лицензии сейчас не обязательны. Нашего проблема Что я сделал? На то что. Вот иди нахуй долбоёб. Приглашаю всех желающих на скинхет тусовку второй этаж перед вышкой, напротив ангара, бля. Да, Во. А скинхеды так танцуют сейчас. А как? Правильно. скинхеды разные слова. А что, у скинхедов разве нет? А, ну... Ладно. <смех> <смех> обосновано <смех> меня убили, <смех> обосновано. <смех> Ебать гений. Он замаскировался, получилось так, что он поставил себе маскировку этого. А как его лысого? Кипчика из Хелл. Получилось так, что он себе поставил и додумался сделать вечеринку для скинхедов, <смех> На этой вечеринке устроить ребятам распиздон. Что мы нашли? Я домой иду. Стын Я иду домой. У меня вообще Прикольно. Ну, Сейчас комчас. Что такое за рука? Причина комчаса какая, скажи мне. Понял? Ну, проверка на нелегал, правильно? О да. Ну, проверь меня на нелегал и, и все. Как бы я пойду дальше. Нет, просто я не бездомный, том, ты понимаешь? Я и прекрасно понимаю, подождем. я поэтому и иду кроме домой. Кроме того, по ну так я это и иду домой, я тебе об этом говорю. Это, Проверь меня просто на нелегалы ну, и, и все, можешь, я пойду идешь, домой, не я не бездомный. Тогда остаться двадцать, там. Ну ты, проведи меня под свою ответственность будешь? домой, вот это общага. Вот туда пройти, вот смотри, ну, вон туда. Давай, давай. Это тоже. Лицензия, всё? а, и по законам... Временно лицензия не обязательна. Пятый я закон... закон да. Пойдем. Проводи У меня домой и все. Подожди, подожди. У тебя дом есть? Это бездомный, по нему что не видно, что ли? Да у него нет дома! Зачем ты его арестовываешь? Что, пусть посидит Зачем ты его арестовал? У него дома нету Ну, ему же дом нужен В смысле, ему дом нужен? Он бездомный ну, Он видеть, не может иметь кинчат, жилище какое-то ну, Ты его взял и арестовал, пойду. пиздец Ну, ну пусть перейдет, там, там, Бать, дружок, выходи. Выходи. выходи из дома моего. Оружие убирай, оружие убирай, Оружу убирай. Да В чем дело, ты меня только что проверял? Ты от меня убежал! Блять, я домой убежал, кстати, ты в адеквате Нет, я тебе искал, то что я домой пойду. Ну, я в адеквате Ты недавно был в Канадельске, и Ну так ты и договорился меня. со мной, чтобы я, я домой прошел к себе и, и все после проверки. Да. Ну да, ну, я дома. В чем убежать. проблема? Ну, ладно, Пиздец, ты с челом сделаешь что-нибудь, которое у меня дома лазит просто так. И не слушается никого. Ну, а, да Ты, блядь, давай. у да? меня коронавирус эх, сука, нахуй я его заколупал, блин пиздец, а он подожди а, он хилился, сука, серьезно хилармор у него нарушение, ебать ну ты наигрался. Ну давайте двадцатку. 26. Добрый день, я купить хочу. Сука, как это все похоже, блядь. Аки, секунду. А шо у нас в коробке? Очень уж похожая застройка. Нечего там нету. Откройте, пожалуйста. Это открыть называется? Бля, скрипача а бомбы где? Здравствуйте. Здравствуйте. Скрипка где? бомбы, где, блядь? Смотри, короче, он э, жалобу подает на то, что вы там файтились на ножах, видимо. Но... И он говорит, ты начал бегать уже, ушел с файта, и он начал лечиться, а потом ты прибегаешь, ударяешь, и он тебя убивает, и ты его банил. То есть до этого я его не бил, вот да? Такая вот ситуация. И он говорит, что-то там вы и дрались, и потом ты убежал от него. То есть закончил что-то там файт. Он убедился, что все, закончилось, полечился, и я все он убедился. А, он, кровь. когда я спустился, начал обороняться издалека уже. О, блядь, он выхватил несколько раз табло, блядь, кунаем. Это он так убедился, что ничего нет не, никакого файта, и пошел хилиться, серьезно, блядь? блядь. типа он на меня напал с ножом на крыше. Ну да, я выскочил с крыши, начал обороняться уже на улице, стоя, накидывая ему кунаем дальним. Он вы, он стоит просто-то Торгует Кстати, на крыше интересно. и получает выхватывает раза два три кунаем убегает хилиться слышу просто хилки эти поднимаясь он реально там стоит ну, короче, знаешь что есть? если посмотреть на это правило 126 то там такая фигня что именно стрельбы там не указано именно какой-то схват схватки и там именно стрельбы поэтому я не уверен то что нож что-то и будет считаться то что если с ножей вы деретесь что хил нельзя хотя блин это логично и с ножей тоже действует Ну хорошо ты ну Вытащишь челика, этого. ну, предположим, один на один на ножах. Он будет во время драки на ножах бегать хилиться. Ну, как бы, ну да, это да, прав. Ну, ты прав, но ну, вот все это просто там не очень описано, но это... получается, тебе правильно забавить. Да нет у меня бомб. Скрип... Как где? Где бомба. Заебал, бомбы где скрипач? Нету, ты усакуйтесь. Скрипач. А чё ты вместо них-то тут юзать а собираешься, это... блядь? Скрипач. Ладно, Кто я такой скрипач? скрипач? Да вон он, бля, чел с застойкой а, а, Я, помню, это никто, никто, да, дом я дом эту -то, устройку у него -то тоже -то самое видел Абсолютно просто дом другой Скрипка, где бомбы, блядь? Скрипка, где бомбы? Блядь. Я смотрел тот я ролик, его блядь, его. Ё, у него не бомбы были У него была, получается, где-то там в углу Или там колонна, получается Челики заходят и взрываются нахуй Чё ты в этот момент удумал? У тебя в диване что то или что? Он хочет бабку сбить Да, да, да, да да, да, да, да, да, да. Вот, и к нему заходят челики тупо на пофиге, и они взрываются. А как это сделать? Это система какая-то? Да, система умный дом. Что, не видос не смотрел? Нет, я смотрел, просто не понял, как это. Короче, он сленки ставит на дверь, и когда он открывает ФДшку, они взрываются. А, то есть это тупо бинды? Это просто ФДшка. То есть он, короче, у него такой... Ну я понял, бинды, а, в общем, на ФД, да. Коробка тут. А что ты в этот раз да. решил делать? Прикол такой, чтобы от себя отвести подозрение, что я это я. Походу, скрипачу бабкой Да успокойтесь, пузынула. никакой я не скрипач. Ну докажи, скажи в микрофон что нибудь в Микро нету. Да, да, да, отмазка, да, пиздец. Да, конечно, отговаривайся. <laughs> он верит, бля. Ты скрипач. Ты скрип... Я... Я, что, отливаю, сиперы, познали. Какого сервера? Он не на хочу. гамбите снимал видео с таким же, сука, домом. Только здесь он окна закрыл. Скрипать бомбы. бомбы. <связь> <Пиздите>. <связь> я летел, <Залепал>, блять! <связь> <связь> <связь> <связь> Спасибо, лбу. молодец! Какой ты крутой! Может тебе яйца, блядь, еще отлезать? Может тут, блядь, это барабанщик еще, Нет. я не знаю. <смех> <Слаб -гитарь. Для смех> <яйца>. Отлежи мне. <смех> ну ты все сказал, можно ты еще чем-нибудь смешное скажешь? Давай, мне кажется, что ты жени, смешной. И все вы здесь собравшиеся тоже, блядь. Не, я просто смотрю, что вы пришли, тут стоите, человеку руинить жизнь. Нахуя вы это делаете? Чисто по приколу заняться нечем. Кого да. углевать, какая картина? М -м -м, молодцы, ребят. Если я ты так руиню на настроение, негативе. но вот это ты допитываешь долбоёб кто здесь еще так, терпит он фактует да ебать я топит ну как губка а я потом выкуси терпел. ёпнуть не нужна была его -а реакция я -а ее -а получил -а этот -а чел -а вот этот владлен он его укатывает нахуй просто скрипач где твои Скрипач. я их я их да вот продавец Бля, вы понимаете? Богдан. Давайте оружие куплю, Ох у него тоже ё... я. Скрип... Пистолеты хочу, дорогие, на 70 тысяч, держи, держи сейчас, мне болотные нужны. Пацаны, выверенно. Дигл ему, дигал ему надо. Это сам на пушка. Окей, 45 копеек. Держи. Нет, это не скрипач. Скрипач, скрипач продай оружие! Открой, 5 тысяч на 45 Бедный тысяч. чел, бля В каком же он Пацаны, я тоже скрипач, я, ну, скрип игра, я, скрипач. Позаны, я тоже скрипач я скрипач Скрипач бы не застроил окна Я внук скрипача Съебались Опа Да, блядь, я только на язык гораздо пиздеть, я не буду драться с тобой. Я не собирался, да. Ебать, я шуму поднял-то просто пиздец, мне так повезло. Зато я от себя всякие подозрения отвел. Дверь открой мне. О, блядь, да, я выйду. По башке дал, Пацаны, откройте. У меня есть донат и бабки. Гобанду. Mm, да, давай, я тебя по заводу строишь еще и позову. Стой, а с можно? У меня, конечно, немного оборужено. Я охранять mm -hmm. могу. Д давайте я вас позову. Дайте мне свой номер. Я тебе Извини, как тебя зовут? Влад. Хорошо, Влад. А ты можешь сделать вот так? Играем на том, что он пытается меня забайтить. Ты тут живешь? Нет. Слушай, тебе помочь как-то... Ого, банду, банду сделаем. Нас уже четверо. А, да-да, что? Тебе Еще нельзя, раз... маньяк, блядь. Помочь как-то тебе базу заставить? вообще? Ну, не надо, я сам. Ну, хорошо, так, Да, мы подождем, Я подожду. подожду. Где еще <смех> второй? 2 а, сейчас. А, как придет? Да. А, извините, пожалуйста. Хотя, ахерс. Смотри на рыбу. Хорошо, а вот mm -hmm. это mm -hmm. Смотри mm -hmm. на рыбку. Mm -hmm. Смотри на рыбку. Это рыбка. в дискорде рыбка. Пиздец, я а один вот раз звук издала, у него Телефонию. пластинку закинула, охуеть. Ты же допутаешь, по-моему. Да ты дохуя чего путаешь? Выйдем. Пошли выйдем, поговорим. Ну иди нахуй, раз, на раз. Ну только если с тобой. Все правильно. Дружи. Я умный, я через двери выхожу. Спускайся по этажам. Смотри, смотри. Куда? Я говорю, смотри, Куда я тебя спрашиваю, блять, счет да не не совсем не ненормально. Алло, корова, куда смотреть? Что? смотри, смотри. Я тебя спрашиваю, куда? Пойдет, не знаю. Ну хоть не мочишь уже, в ответ по 300 раз уже радует. Не мочу, тоже, да, тоже нормально. Что вы стоите вообще? Я в банду хочу к челу, мы договорились, он достроится, меня возьмет. Что такое? Тебе чё? Мне не... Чепуха. Да чепуха. А чё, почему чепуха? Я же тебя не обзывал. Потому что ты до мирных людей доёбываешься. А кто сказал, что ты мирный? Ты чё, блять, оффник? Какой ты нахуй мирный. А я видел до На этого. На плечо своё посмотри. Я не мирный. На плечо говорю, посмотри патч блять лямбда у тебя. Ты чё сука сопротивленец? А ты блядь, наебала свое кривое Сколько посмотри. нексусов у тебя блядь, за плечами, слышишь ты сука? Я готов поспорить, что ты просто от Рейвенхольма срёшься под себя. Сколько у тебя и во снах не было. Чё, ответить сложно? Число вспоминаешь или придумываешь, что покруче. А ну забив. Какой нахуй забив? Нахуй? Сколько у тебя было нексусов за плечами, долбоеб. то себе, сука, набил на куртку. Иди нахуй отсюда. Ты не имеешь права ее носить. Я, блядь, петушну. Не спирашиваю. Ты, сука, сын Мосман, иди отсюда, крыса. Ты, сука, сын фермера. Ты не можешь сказать, сколько у тебя было Нексусов за плечами, сучонок. Ходи, оборачивайся. Нахуя. Не, мне ничего не угрожает. А вот тебе теперь с этих пор, да... Тебе пизда, я тебя прилежу. Ты, блядь, прилежешь, ты сюда... Ахаты. Че, блядь? Цыкун. Тебе въебать? Лови. Мы еще встретимся. Сюда иди, блядь. Ай, блядь. Ну сюда иди, сука. Я с тебя нахуй форму сниму твою. Поговорил поляну тебя дохуя и Нексуса А чё пароль какой, пароль какой Пароль какой Сейчас скажу 62,90, а сейчас, подожди, я не буду диктовать Ага Ну короче, Ой, смотри, Вот меня, короче, тут грабили Вот тут Вот и все, давай... Вот а он, мне кажется, сейчас придет сюда, блядь, стой. Сейчас-то давай засаду сделаем, смотри. Он, блядь, охуеет от того, какой я дерзкий. А вот и ты, сука. Да, да, да. Стоять, блядь! Стоять, стоять. Ай, блядь! Стоять, да, блядь! Стоять, блядь! Стоять, <смех> Братан, блять Помогите, блять, ограбили Катана это охуенная штука, мне нравится И она не имбовая На самом-то деле Голову она может шотнуть, да Но мента она с одного удара не хлопает